Аляпарте проводится у нас в этом году четвертый раз. В этом году он посвящен 185-летию с первого первому полному изданию романов стихах Евгения Негина. Александра Сергеевича Пушкина. Обычно мы отбираем для конкурсного этапа. 10 коллективов участников. Ну, В этом году так сложились обстоятельства, что экспертный совет не смог друг друга переспорить. Выбрали 11 коллективов. Заочный этап прошли у нас нагородние участники из Перми, из Омска, из Междуреченска и из села Лесное Алтайского края. Единомышленников единомышленников, вот чего мы ждем каждый раз, что э, повезет, и мы познакомимся еще, еще с одним, с двумя или с тремя коллективами, которые, э, ну вот, думают так же, как я, относятся к этому делу, так же, как мы, я и мои ребята относятся к этому делу, также и серьезно, доказывая, что профессионализм заключается не только в дипломе, но и прежде всего в отношении к делу и к саморазвитию своим. Что такое театр? Это место для талантливых людей, не актеров, людей, детей. Я совершенно искренне убежден, что все люди на свете должны обязательно заниматься актерским творчеством. Я убежден, что театр – это не просто искусство или время какое-то провождение удачное, развлекательное, наполненное, да, содержательное, а это и вот то, что умным языком мы скажем – экзистенциальная жизненная потребность человека.